Проснулся а вокруг мир другой, я пойму, что ни разу здесь не был, И увижу того, кто всегда. Чтоб мы все вожила Субтитры а Субтитры а Все возжелали спасения. И не крепко стою на ногах. Так бывает, я птицей взлетаю, покоя обретая в твоих руках. Помню, время было словно ветром ведома ты шатной мечтой жила но ты вошел в мою жизнь и я покоя обретаю все в тебе, Бог, моё начало Я в печали тебе преподаю, ты от скорби спасаешь меня. В твоем слове силы питаю, верю и знаю, ведешь меня. Царство что слабый нас ожидает с тобою, дорога туда нелегка, но Бог отдал свою жизнь. I Я всем сердцем стремлюсь к тебе. Я всем сердцем стремлюсь. 几个。 Все не спаси. Предаем Христа и жить небо, не даржи Минута бесценная, куда спешишь, Так прячешь Субтитры С бездушным идолам небо флагами зачеркнув, уже пророками я продавая себя за гроши, обнищавшая разоренная в неизведанное идешь, Нещавшие, Доблачившись да, скудостью Сединой на висках зла По твоей белоцерковной юности Плачут медью галакова Синяя река светло-ликая Для тебя с голубых высот Шуравей безудешных криками Вечность распятая земля Синяя река светло-ликая